Здравствуйте, я с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной набор инструмента. Набор от компании Jonesway на 101 предмет. Jonesway это профессиональный инструмент. Выпускает инструмент премиум класса, который используется с успехом на СТО, автосервисах и различных предприятиях. Оставляется набор картоновой упаковки и надписи, которые указывает производитель. Пожизненная гарантия на инструмент Jonesway здесь вы видите награды, которые получил инструмент Professional, профессиональный инструмент с задней стороны упаковки комплектация данного набора и указан адрес производителя, это остров Тайвань выпускается инструмент в Тайване или на острове Тайвань, как правильно будет сказать так, комплектация набора в наборе два рабочих квадрата один и два и квадрат 1,4 две трещотки трещотки на 36 зубьев силовые имеют переключатель реверса. трещотки разборные то есть можно заменить если вдруг механизм нужно смазать или обслужить, или заменить его можно отсюда вытянуть рукоятка плотная резина надпись на рукоятке Джонсвей надписи на трещотке ничего нет нет надписи на металле самого. на рукоятке только Трещотка под квадрат 1.4, также на 36 зубьев с реверсом и быстрым сбросом головки. Быстрый сброс головки. Сейчас покажу. потому Что у нас был такой вопрос. Вот вы одели головку, нажали кнопку и она быстро, быстро, быстро снять. То есть быстро снять головку можно. Так в комплекте два удлинителя под квадрат 1.2. Вернее, даже их здесь три под квадрат 1 и 2 удлинитель 250 миллиметров 200, э, 125 миллиметров, и есть удлинитель с шаром 50 миллиметров, шаром удлинитель. Сейчас покажу вам, как он Вот вы вставляете, одеваете на него головку и можете ее использовать под углом небольшим. Получается как э, шаровая. Ну, вот, э, под углом она вот Можете использовать ее в трудонаступных местах. Так, два кардана. 1,4 и 1,2. Карданы скреплены винтами. То есть можно выкрутить. Так, Т-образные воротки 1.4 с плавающей головкой. И под квадрат 1,2. Весь инструмент в наборе имеет номер согласно каталога. В принципе, весь профессиональный инструмент имеет каталоги и бумажном виде или электронном. И по этому номеру вы можете найти данный вороток в каталоге. Гибкий удлинитель под квадрат. 1.4, 150 мм. Два удлинителя еще под квадрат 1.4. 75, 75 и 150 мм, правильно. 75 и 150 мм. Магнит. Для того, чтобы можно было достать какие-то упавшие детали, болты, гайки. В развернутом состоянии его длина составляет 65 см. Тоже очень полезная вещь. Так, две свечные головки 1621 миллиметр Имеют резиновые ставки. Внутри для того, чтобы можно было головку свечу выкрутить и чтобы она не упала. Так, отверточная рукоятка. Она используется с битами или с головками под квадрат 1,4 мм. Чтобы использовать с битами, есть переходник специальный в наборе. Одеваете и выбираете нужную биту. Биты подклада 1.4, вот в таких вот боксах удобных, расположены. Выбираете биту и вставляете в данный переходник. Если использовать данную рукоятку с головками, то просто снимать. Можете одевать головки под квадрат 1,4. Головки шестигранные. В наборе их 29 штук. Самая маленькая головка на 4 мм. 6 граней. Головки полуматовые и полуглянцевые. Разделены вот такой вот насечкой посередине. Также с надписями и с номерами согласно каталогу. Самая большая головка, она 32 мм. Имеет надпись Jonesway. CRV, материал затовления. номер согласно каталогу. У увесистые. Головки, конечно, в наборе тяжелые. Так, головки Torx. Также присутствуют в наборе. Самая маленькая. Torx это E4. Головка. И самая большая. Торкс это Е18. E, Чего нет в наборе? Нет длинных головок. То есть есть шестигранные короткие, есть головки Торкс. Нет только длинных. Так, по верхней крышке. На верхний набор комбинированных ключей 13 штук. Ключик самый маленький на 8 мм. ванадиум. Кромбонадий, вернее, будет сказать, материал изготовления. И самый большой ключ на 24. Далее, пассатижи. В наборе пассатижи рукоятки пластиковые 175 мм. Ключ разводной 200 мм. Рукоятка полностью из металла, нет накладок сверху. Надпись Chrome Vanadi John's и 200 мм – это длина ключа. Имеет шкалу размера. То есть подбирайте, когда вам нужно в работе. Четыре разрезных ключа. Здесь у нас размеры 8-10. В основном для трубопровода используют. 8-10 ключ есть, 11-13, 12-14 и 17-19. Набор отверток. 2 шлицевые и две крестовые. Достанем одну из них. Шлицевая отвертка. Шлицевые отвертки обозначены у нас красным цветом на рукоятках. Такая плотная резина. Рукоятка изготовлена из надпись Напись Джонсвей. Тоже есть и номер, э, вернее не номер, а размер отвертки шлица. Так, визуально по инструменту. Ну, инструмент профессиональный, премиум класса. Поэтому тут то, что я скажу, что он очень качественно изготовлен. Те, кто пользуется инструментом Джонсвей, взяли это. То есть все. Придраться, в принципе, ни к чему. Да и отзывы на всех форумах, автофорумах. Но в основном много отзывов на автофоруме DriveTo.ru вы найдете. Поэтому тут комментарии наши есть потому что Джон свой очень хороший инструмент делает. Так, по самому кейсу. Кейс состоит из двух, из двух частей, скрепляется пластиковыми зависами и по габаритам кейса. Очень хорошо, что инструмент хорошо защелкивается в верхней крышке, потому что исключает выпадание его при закрывании кейса. Так, по кейсу, по габаритам его. Ширина 47 см, длина кейса 34 не вес, а высота 8,5 см. Вес самого набора составляет 9,3 кг. Запирание на пластиковые защелки, Ну, защелки хоть они из пластика, но высокого качества. Кейс запирается очень добротно. И материал, пластик, жесткий, не, не проваливается, когда нажимаешь на него. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Оставляйте свои комментарии по поводу пользования данным набором или инструментом Джонсовой. И ставьте лайки, кому понравилось видео. До свидания.